ой чуть было йолы. не перепутано на нашем веб-сайте радиоnvc.com и на нашем YouTube канале. Я смотрю, о, наши израильтяне уже подключились, похоже, да. не только израильтяне. Всем привет. Привет. Ну что? А а вот, пишут уже все. Ты знаешь. Уже уже в Израиле тоже матчи проходят без болельщиков. Да, вот сказал нам человек из Израиля. Э, интересно, что интересно, что стало неинтересно слушать. Ни Хеннети, ни Такера Все про Эболу, про Эболу То есть про коронавирус, коронавирус Никаких импичментов нету Никаких исследований Никаких там Малеров и прочих прочих. Вот Все, все мероприятия все, вирусы, все мероприятия связанные С выборами отменены ну, да, э, ты я... видел шутку сегодня, что тр... в связи с э, вирусом Трамп отменил выборы 2020? -20. Да. 20. А <свят> вот эти <свят> ралли, которые должны были пройти вчера, по-моему, у нас в Чикаго, б... Берни Сендерс должен был быть, да. Байден отменил, ну, нет, не так, Джон... еще б... есть такое выражение, а в Чикаго запретили проводить мероприятие или там? В некоторых городах запретили проводить мероприятия где собирается больше больше три... двухсот человек на байдена это как бы не, не распространяется поскольку <связывается> поскольку на его мероприятиях собиралось там два десятка человек но теперь он может отменить их не потому что на них никто не пришел а потому что якобы вот для этого дела вообще какое то безумие творится я тебе рассказывал мы вчера с малой, малой мой младший, он любит вот этот Роман, супчик в, в стаканчиках с лапшуги. пап, давай купим. Я говорю, где? Он говорит, ну, в Вудманс. Ну давай. Было часов, наверное, около пяти. Подъехали к Вудманс. Сделали два круга по паркинг-лату. Нет места. Я говорю, нет, Саш, давай лучше потом вечером. Он работает 24 часа в сутки, попозже приедем часов в 10, когда никого не будет. И купим, Уехали. В 10 часов сели на машину, почти 10, был в десятый час. Сели на машину, подъехали. Места нет. Кое-как нашли, впорыв, вклинились, запарковались. Заходим. Там такие очереди стоят в кассе. Народ с телегами и с туалетной бумагой. В общем, а, общими усилиями китайцев демократической партии и их э, пропагандистами в средствах массовой информации нацию никогда свободную и гордую превратили в нацию засранцев ты вообще а, вы сделал выводы вот относительно вчерашнего похода в магазин что нечего кушать супы из чашечек надо самим варить дома вкусные супы ты знаешь к сожалению вот мои дети что старший старший предпочитал изысканной белорусской кухни скажем по нине себе готовить, он обожал. Тело понини. А младший предпочитает <laughs> супчик. Ну, а, Роман, ну, не знаю, ну вот такие у них предпочтения. Знаешь, я в этом магазине вчера был в 9 утра, и полки были забиты, и никаких людей ну, не было, никаких топ, ничего не предвещало. Ну, вот это вот самоошествие. Кошки еду покупали, тоже было все нормально. Хотя уже говорили, что, скажем... На Норшоре, там, в, в Костка, там, в этом в Трейдер Джо. Марианос, Джоул. Все пусто. То есть начали, вот как раз те, кто за демократов голосует, они начали все скуп скупать. Ну, послушай, я тебе скажу, что вот я сегодня поехал туда. Почему? Потому что потому что вчера дочка мне позвонила, говорит, папа, мне нужно в магазин купить куриную грудку и туалетную бумагу, но не потому, что ей нужно было запастись, просто у нее закончилось, так случилось. И она звонит, говорит, пап, я не могу запарковаться, а подъезды к магазину с одной стороны перекрыты полицией, и в магазин в какое-то время перестали пускать. А я сегодня зашел туда в те же 9 утра, в принципе, там... Я купил все что, то, что ей нужно было. То есть за ночь этот магазин работает 24 часа в сутки. Закрыли Его закрыли часов. до 5 утра, да, для рестаукинга. И я зашел и купил. Ну, были немножко очереди. Да, но я посмотрел, ладно, нет туалетной бумаги, там полотенец, э, куриные грудки немного, но полно консервов, сыров и прочего остального. Так что мы мы выживем, не волнуйтесь, все будет нормально. У кого какие еще, э, так сказать, экспириенс какой в связи с да. тем, что происходит? Расскажите, Добрый поделитесь. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела вот, кстати, у вас уточнить. Я тоже была в магазине совсем недавно. Таких очередей я в Америке вообще никогда не видела. И я вообще не понимаю, почему люди скупают в таких количествах туалетную бумагу. Можете мне объяснить? Ну, потому что, наверное, 90% бумаги идет из Китая. И поскольку перекрыто... Но на самом деле ничего не перекрыто. Карга как... В том-то же и да, как идут, так и Но двигались. люди боятся, что То есть перекрыты визиты людей, вот... но люди боятся, что завтра закроют границу и не будут привозить товары из Китая, ведь кто-то же пустил эту пушку, и об этом говорили э, это как... некоторые СМИ, и люди покупаются на это, ведь человек это в принципе его мозг это пластилин, из которого можно лепить все что хотите. И вот, вот, вот пример тому, как можно и нацию превратить: хоть да. в свиней, хоть в подонков, хоть в идиотов, хоть в засранцев хочешь, как Вдург, Вдруг начали а, пи, а, публиковать списки необходимых товаров в случае национальной а, как emergency, ну, да. в случае, там когда объявляют но, чрезвычайное это, положение. Но это же не первая эпидемия. как бы, Конечно, когда... не, не Это первая. абсолютно не первая. Но, но чтобы скупали туалетную бумагу, я понимаю, почему там полки э -э, пустые, допустим, я сегодня магазин. Ни рыбы, ни мяса вообще нет. Да почему? почему туалетную бумагу? Ну мясо? как, вот Я скупили мясо. все мясо, рыбу, очевидно, будут какие-то последствия. Вы знаете, как сегодня кто-то написал, покупайте много риса. И вам не нужна будет туалетная бумага. Спасибо за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло. Добрый день. Здравствуйте вам тоже, меня зовут Марко, э, я со Львова звоню, э, прожил в Чикаго 18 лет, очень хочу передать э, привет там, своим друзьям и так дальше. А я в прямом эфире сейчас? Да, они уже вас слышат, если они вас слышат, то они слышат ваш привет. Ага. я передаю привет э, Gold Auto Logistics с Эльжина Иллинойса, это наши боссы, мы на них работаем в Львове, они нам... Иногда не доплачивают зарплату Иногда нас штрафует. Я хочу его, их, все руководство попросить Не делать этого столку, Поскольку палки два конца <свист> Это очень интересный звонок <свист> ну, <свист> ну, <свист> если вас услышали могут, Может быть примут какие-то Меры и к сведению Добрый То, день. что вы попросили Добрый день, мы вас слушаем Добрый день, Мы ну, зашел вчера в магазин Действительно очереди большие Но я не вижу ни в этом ничего плохого Закупить там килограмм 5 мяса, ну хотя бы на две-три недели, там, необходимого такого, Чу ну, уменьшить риск появляться в людных местах. Представляете, а, вообще, ребята... какие, какие деньги вчера вечером и вчера днем были влиты в, вот в экономику страны, да? Не, ну просто, ну согласитесь, это логично. Уменьшить риск появляться в людных местах. Ну, ну да, конечно. В магазинах никогда столько народу не было, как вчера, и вчера в, в такие толпы народу уменьшить риск. Что значит уменьшить риск? То есть э, си, вчера можно было рискнуть и заразиться. А, а, да, а вот там, скажем, через неделю, так сказать, э, в течение недели не ходить в магазин, а потом пойти. Ну, у нас неделю. еще не было, как в Далласе сегодня, что у человека обнаружили коронавирус, который нигде не путешествовал, то есть это значит уже... Ну, это уже не первый случай, такое уже было. Ну, я Такое вам... уже было. Понимаете, дело Но... в том, что говорят... Но... Г... Да -да. Это не паника, ребята, это и смысл. Ну, в Но... принципе, это паника. Что, что значит не паника? паника? И когда, когда пустые полки и очередь стоит в длину всего магазина, это настоящая паника? Вы когда последний раз видели пустые полки в магазинах? В Америке ну, ну, в принципе, никогда ну, вот. значит Спасибо Самая настоящая паника Добрый день Добрый день, вы нас слышали Алло, здравствуйте Здравствуйте То же самое происходит у нас в Нью-Йорке очереди кругом Я был в, в трех супермайках, Котской и других Кругом очереди кругом В полке почти что пустые Люди стоят, э, сметают все нас. Даже эти коробки не успевают открыть. А продавцы все люди сами разбирают на ходу. Вот. А, а, а, а, а, а меня беспокоит то, что у... наше правительство влило вот, 1 триллион долларов в, это, в экономику. Это как-то э, поможет удержаться нашей стране или это все же поможет демократам? против противостояния против Трампа. Как вы думаете? Вы знаете, я думаю, что на Трампа уже столько шишек а, упало, что еще одна шишка в плане коронавируса а, не сыграет никакой роли абсолютно. Причем, что мы все прекрасно понимаем, что Трампа обвинить легче всего в его бездействии, ну, получается так, закрыл границы плохо, открыл границы плохо, поздно среагировал, что просто поздно среагировал, а что что он должен был сделать Закры, закрыть границы два месяца назад или три месяца назад? Ты сейчас включи CNN и каждый раз. Спасибо большое за звонок. Да, спасибо большое. А все, о чем идет речь, ну, во-первых, говорят об этой эпидемии, а во-вторых, конечно же, во всем виноват Трамп. То есть не говори, что во всем виноват Трамп. Вот начинают говорить, вот в госпитале, оказывается, там будет, если все заболеют в таком количестве, и нужно будет положить в госпитале, а шесть человек на койку будет. Опять Трамп виноват. Я вам скажу, что Трам, есть... Трамп вообще сказал в своем твите, что на протяжении десятилетий вот федеральные центры по контролю профилактики заболеваний, они изучали свои системы тестирования, но не предпринимали никаких мер и действий, абсолютно. Их меры всегда были неэффективны и не своей времени, вот в случае эпидемии. Вспомните, когда были вот, эпидемии свиной грипп, птичий и болы и прочее, прочее. И все сразу и тоже Что говорили касается... вот новый грипп и, и еще нету а, вакцины, но не было вот такой паники, не было вот такого. Что касается свиного гриппа 2009-2010 -го годов, да, то, а, то заражено было заражено было заражено было, а, заражено было а, порядка 60 миллионов человек где-то порядка 300 человек было госпитализировано Где-то порядка 17 тысяч человек умерли от а, свиного гриппа среди них а, 1800 детей маленьких умерло от свиного гриппа ну напомню что это был период когда у власти в белом доме был барак усаин при том что корона в какой он... паники такой не было. было нормально все здорово Сейчас ты посмотри, ну это же просто безу... безусловно, э, это вирус, без, безусловно люди болеют, безусловно э, симптомы довольно сложные бывают, смертность существует, э, ну, и кстати сказать, от свиного гриппа умирали в основном молодые и маленькие. В то тоже и дело, что ну, ни а один сейчас... ребенок еще не умер и не был заражен. Потому что тогда в Белом доме сидел Барак Obama. Обама, а сейчас в Белом доме сидит Трамп, и, мало того, сейчас год выборов. И при этом каждый демократ выходит и говорит, не надо политизировать, не надо... Все, что они делают, все, что делают средства массовой информации, это именно политизируют. Сегодня... Попытка готова убить экономику, готовы загнать, превратить людей в скотов, натурально в скотов, которые искупают туалетную бумагу мешками, лишь бы хоть как-то навредить, хоть как-то попытаться избавиться от этого внимания. Ты ненавишнего... вообще обратил внимание на лица людей, вот когда ты где-то Давай ходишь... послушаем. Да, ну давай. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу вам кое-что проинформировать по поводу магазинов. Я живу в юго-западном пригороде, это Болинбрук, Нейпервилл. Угу. Я вчера был в двух больших магазинах Марьянос и Гарден Фреш на 75 в Нейпервилле. Да, знаем такие. Знаете. Да. Улицы мы... магазинов забиты угу. товаром. Скажите, да пожалуйста, в котором часу да. вы вчера были? Потому что я вчера был тоже в магазине в 9 утра, и было нет. вот так, как вы сказали. Я был э, в районе 4 или 5 часов вечера. Угу. Ну, значит, значит, у вас народ более образованный и спокойный. Вот что я могу, какой вывод я могу сделать. Да, еще есть у нас такой большой магазин Майерс. Да, есть такой магазин. И тоже там все спокойно забито товарами, и никакой паники нет. Ну что ж, поедем к вам в Нэйпервиль. Сколько? Что Минут там, 50 от нас. Может может да. быть для вас чуть-чуть позже. Паник. У нас, Спасибо. У нас, жив... надеть, у нас очень близкие друзья живы в Нэйпервил. Вот с съездим в гости и купим туалетной бумаги. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Меня зовут Виктор. Ребята, вы напрасно так а, с ухмылочкой а, смеетесь? Что еще будет? Если, если эта ситуация подлится в течение месяца или полтора... Это же будут сумасшедшие ретейсы. Вы представляете, сейчас в транспортном бизнесе сколько сделано отказов от поездок. Автобусный бизнес вообще рухнет. Гости, гостиницы будут закрыты, рестораны. Мы... Это... Это не смешно, нет. туалетная бумага покажется просто, знаете, как бы, так, ну, на самом деле а Так вот, мы... на самом деле мы об этом и говорим, что вот эта паника приводит к тому, что черт знает, что происходит. И да как... это, это не паника, нет, Сергей, это не паника, просто сейчас получилось что? Вот смотрите, сейчас отменились все поездки, С сегодняшнем дня закрыты школы и прочее. Это, э, э, пока еще это не паника, я вчера тоже зашел в пост, а там очередь началась... От самого конца через весь этот ангар Там я не знаю сколько, 150 человек в Кассу было, но правда она быстро прошла Это еще не паника вот Паника будет, когда вы зайдете в Гарден Фрэш там ничего не будет Может это будет паника Нет, а это будет не это паника, паника, это уже будет последствия паники А сейчас самая настоящая паника И не просто но закрытые с... отели Закрыт мерчендайз Март на минуточку В Чикаго Закрыта компания крафт Закрыта компания Рейнольдс закрытый Огромные здания, то есть Причем... мы прекрасно понимаем, что происходит и будет происходить, мы прекрасно понимаем, что туристы перестанут ездить, а Чикаго, между прочим, несколько лет был на первом месте по количеству туристов в Америке, и прекрасно понимаем, что в гостиницах не будут останавливаются гости нашего города а в других городах. Их гости, мы прекрасно понимаем, что не будут раскупаться товары в магазинах, а будут раскуплены только то ли это бумага и санитайзер. А вот э, абсолютно прав, но ну, существует, существует вами, угроза ликсей. А, а чем мы будем платить моргичи Ладно, у кого-то работа, а бизнес. А мы не через, будем... 3-4 месяца у людей просто не будет чем то Вы представляете, какой просто банкрот? Представляем, вот, мы, вот все, мы, об, мы все понимаем. Мы, вот все мы как понимаем. раз об этом и говорим. Что ради э, того, чтобы избавиться от этого э, дьявола, который сидит в Белом доме, демократы готовы на все, готовы убить экономику. Я только что две минуты назад об этом сказал, и это происходит. Кстати, вот э, сегодня в Шампейн должны каун... с... члены совета проголосовать за э, дополнительные полномочия мэру города. А мэром там демократка зовут ее Дебора Фрэнк Фейнин. А, так вот, какие полномочия она хочет, какие, что она хочет сделать после того, как ее, я не знаю, может уже проголосовали, они с утра должны были голосовать, что она хочет сделать? Запретить, а, ну во-первых, все мероприятия, так сказать, это как бы уже не, не, не ново. Запретить продавать оружие, запретить продавать э, с патроны, закрыть все ликероводочные магазины э, и за, закрыть все бары, рестораны, таверни. Это вот она хочет сделать. Я тебе скажу, а что вы говорите э, Не знаю, как счет насчет оружия, но если закроют ликеро-водочные, их просто разбомбят. Ну и и так далее, И запретить продавать э, бензин, э, только можно заправлять машины, а вот там, скажем, в канистру уже э, нельзя, нельзя продавать. То есть вот такие чрезвычайные меры. При... Как вы думаете, это поможет экономике, это вообще поможет чему-то? Это вот один из примеров тому, что происходит, что делают эти люди. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Вот, что все было нормально, и с бумагой не страдали, особенно с Китайской. Сам Китай это есть коронавирус. Как, как этот самый Трамп говорит, должно быть все индивидуально. Бумагу должны произойти в Америке и все остальное. 100%. И бизнесы будут работать, и все будет нормально. Вот так. Спасибо. Ну, насчет бумаги, так сказать, мне, мне без разницы, где ее производят. А вот то, что 90 с лишним процентов антибиотиков и составляющих антибиотиков и, и да, других лекарств производит китайцы. Китай, кстати, да. китайцы намекнули, что если да. вы, вы будете к нам плохо относиться, мы, дескать можем запретить экспорт наших медикаментов в сша а мы 90 процентов получаем из китая вот это действительно страшно причем такие совершенно необходимые и это ведь не сегодня случилось не при трампе трамп единственный который пытается что-то по этому поводу сделать что-то сказать обратить внимание нет это было при клинтоне и при Буше, и при обаме вот кто так сказать на чьих под чьим наблюдением все это происходило а почему все это происходит Ну мало того что там а, зарплата за 3 копейки работают китайцы так еще и ведь а, законодатели такие правила делают такие регуляции устраивают что плюс еще профсоюз который требует поэтому производство переводится куда-то в другое место может быть об этом подумать следовало бы вообще Вообще жутко себе представить, если китайцы возьмут, действительно, потому что вот недавно министр иностранных дел намекнул, дескать, это все американцы завезли к нам коронавирус. Об этом, об этом, о, о том, что производится в Китае большинство э, медикаментов, говорили уже не один год. И знаете, есть такая поговорка, нельзя класть все яйца в, в, одно, в одну корзину. Вот то, что произошло, и, и может произойти, не дай бог. А, есть звонки еще, да? Да, конечно. Добрый день, вы в эфире. А, добрый день. Добрый. А, у вас же есть опыт а, жизни в России, у вас или у ваших родственников. Так вы объясните людям, что это и есть на настоящий социализм. Отсутствие туалетной бумаги и всего остального – это социализм в чистом виде. Да, да. Спасибо. Это, вот... это, состав, это составляющая социализма, как раз в комментариях пишут у нас в Одессе. Не было очередей за туалетной бумагой, потому что туалетной бумаги не было. Просто зато газеты раскупались на ура. Ну вот я думаю, что некоторые издания печатные теперь будут пользоваться популярностью, не будут лежать на полках, там на полу в магазинах и в офисах. После того, как туалетная бумага совсем исчезнет с прилавков магазинов, печатные издания, особенно бесплатные, будут пользоваться спросом и не только русскоязычных хотя, наверное, американцы не имеют такого опыта и не знают, как использовать газеты. Мы научим их очень быстро. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, проблема, естественно, не в том, что вот случилась вот эта пандемия, да, это как бы для нас а, необычное явление. Но была была вторая мировая война, были другие войны, были и потом вот. Сезонный грипп убивает каждый год 20 тысяч. Но об этом не пишут. То есть в связи с тем, что демократы контролируют средства массовой информации, вот сейчас вот такое безумие. Это они специально делают, потому что у них кандидаты в президенты полные маразматики, что один, что второй. Поэтому для того, чтобы как-то бороться с этим, они вот используют вот эмоции людей, которые уже не в состоянии собой владеть так сказать, совладать и э, соображать рационально. И эта эпидемия тоже будет, в конце концов, закончена, и все будет благополучно. И сейчас кто умирает? 70-летние, 80-летние, те, которые уже имеют серьезные болезни, мы не так их много, в смысле 2%. То есть это как бы естественный процесс, который каждый год... И поэтому нам нужно всем как бы охладить себя и понять, что это чисто политизированные э, мероприятия, которые используют дем демократы, эти демократы, для того, чтобы повредить нашей стране. Потому что когда да, они вредят большое. нашему президенту, спасибо. они вредят всем нам. Да, Спасибо. спасибо. А, да. Дело в том, что мы с вами согласны, и мы прекрасно понимаем тоже, что это все было сделано искусственно, но проблема вот в чем. Большинство людей, основная масса, они услышали вот этот вот, э, увидели э, как говорится, заголовок, а дальше уже никто не читает, что происходит. И вот прошли заголовок и побежали за туалетной бумагой. Но мы к этому вернемся мы еще. Буквально через несколько минут да. вернемся, продолжим, обязательно примем все ваши звонки. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Проблемы серьезные, последствия могут быть весьма и весьма плачевными. Что касается экономики, вполне возможно, что мы войдем в период рецессии, если не депрессии с учетом того, что происходит. Так что как бы, относиться к этому надо серьезно. Мы говорим о том, что реакция довольно нелепая. Народ в первую очередь кинулся скупать туалетную бумагу. Действительно, ну, смешно. А то, что происходит, это довольно серьезно. Поэтому восп... я имею в виду... Да, вот Олег тут... Я хотел Сереже показать. А, а, а вот сюда покажи. Да, мне. сейчас покажу. На YouTube а, я увидел видео, где а, мужчина показывал вот такую баночку Лайсол и показал... А, от чего вообще это средство помогает, какие микробы убивают, а, показал дату изготовления вот этой баночки. Значит, я посмотрел вот здесь, дата изготовления а, 18 июля 2019 года. Затем вот здесь написано, от чего и что он убивает. И вот здесь, говорит, черным по белому, говорит, русским по белому написано, human coronavirus. Это было... Сделано, напечатано, выпущено в июле прошлого года. А, По-моему, вот COVID-19, почему 19? Потому что это уже 19-й вирус. Вот этот коронавирус, это 19-й по счету. То есть до него существовало 18 коронавирусов. Угу. Ну, вообще не забывайте, что вот в эту среду позавчера советник по национальной безопасности США Роберт Абрайен он заявил, что скорость, которой власти Китая отреагировали на появление коронавируса, возможно, обошлась в миру вот в эти два месяца. То есть уже это не первое заявление о том, что э, китайцы не вовремя сообщили о том, что происходило у них вот в этой провинции, как она там, Ухань, кажется. У нас есть звонок, давайте я примем. Я не... Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Значит, паника, конечно, over the roof, но чем вы объясните, что сегодня в 3 часа, два 2 часа по Чикагскому времени да, будет выступить будет... Трамп, и Факс news говорит, что он будет... Объявит чрезвычайное объявит положение. Да, да, он должен был объявить... Э сегодня, да. Да. State of emergency, ну, потому что, ну потому что то, что происходит, пытается федеральное правительство взять под контроль это безумие, которое происходит с одной стороны, с другой стороны предпринять все меры к тому, чтобы а, ну как можно скорее что ли а, ограничить распространение этого вируса. Дело в том, что уже по-моему такие меры приняты, закрыты школы, закрыты колледжи, закрыты здания в том анекдоте Причем больше зда... двух не собираться Причем, да? значит... здание закрывается есть случаи, когда один человек который а, работает в этом здании контактировал человека который сдал тест но результаты которого еще, еще не, не были, пришли да. но здание уже полностью закрыто то есть посмотрим. конечно хотелось бы чтобы скорее все это закончилось и мы вернулись к нормальной ну, я жизни. не знаю когда что еще звонки? Да, ну, сейчас вот по ходу дела я хотел сказать что вот в Нью-Йорке например запретили мероприятие, где-то лишь 200 человек а там 500 человек то есть более 500 человек и заведение вмещающий до 500 с пятницы должны вдвое сократить количество посетителей музей искусства метрополитен в нью-йорке закрылся закрылись Дисней disney world disney land то есть что еще могут закрыть только двери наших домов добрый день вы в эфире добрый день о том насколько это серьезно сам трамп говорит да. И он назначил, это впервые в истории Америки был назначен вайс-президент, ответственный за работу с этим вирусом. Okay. Да, конечно, это мы знаем Ну, в принципе, президент должен реагировать Как-то на это и реагирует Конечно же, все равно что все. Бы, несмотря что -то на не то, сделал. что э, реагирует таким да. образом И Феликс, который не очень, ну так скажем Не очень любит нашего президента Сказал о том, что Похванил Впервые его. в истории И тем не менее, это послужило поводом для того, чтобы э, Лево-радикальное за это критиковало Трампа Вот все он, Трамп, наверил Пенса Назначил ответственным за это Вместо того, чтобы какого-нибудь ученого назначить. Или скажет, что надо было да. месяц назад назначить. Добрый, Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Десять минут назад выступил мужчина. Явно, что он паникер и холерик. А вот выступила женщина и сказала, что это случилось благодаря, благодаря тому, что у нас сегодня экономика на прекрасном уровне. Поэтому нечего бояться. Приняты экстренные меры. Не нужно паниковаться людям. Все будет и okay. Вчера я слушал израильского профессора. Умница. Он все выложил все как положено. Поэтому меньше паники, больше оптимизма. Все будет хорошо. Победа за Трампом. Молодец. Вот, вот, вот, вот это вот нужно слушать. Вот таких людей. Между Впрочем, вот, э, по мнению министра финансов, э, негативные последствия будут ощущаться в течение нескольких месяцев. И мы это прекрасно понимаем даже без его выступления. Но вот удар, нанесенный вспышкой этого коронавируса нашей экономики, он будет иметь все-таки, по его мнению, краткосрочные последствия. И э, исходя из э, его как бы, предсказаний, что к концу года все это выровняется. Хотя, в принципе, к концу года тоже довольно длительный срок. Ну, вот он очень оптимистично это смотрит. Добрый день, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот перед, перед, передо мной недавно выступал товарищ в отношении того, что в перевели там все есть и все благополучно. Ага. А знаете почему? Потому что Каунти Dupage это во главе его стоят республиканцы. Поэтому у них все в порядке. Делайте Вы делаете выводы. Ну, честно вот это говоря... вот должен взять на, на заметку Трамп. Вот так. Ну, честно говоря, я не думаю, потому что, по-моему, мне кажется, неважно, кто бы стоял у руля кукаунти, лейкаунти, лей Если захотели бы раскупить туалетную бумагу, то раскупили бы. Но зато вам, да, здорово, когда у вас такое вот. Последствия, конечно, драматические, я имею в виду экономику. Да. И причем эти последствия будут серьезнее, чем последствия медицинские, наверное. Хотя, нас, хотя нам говорят, что вот тестов недостаточно. Вот, Наверное, тестов недостаточно, но ведь здоровым людям, если у тебя нет симптомов, вот пишет человек, у нас в Израиле уже сделали вакцин и проводят проверки. Говорят, через месяц будет готова к действию. Не знаю, насколько правомощна эта информация, прав, правдива, но... Ну, может быть. не знаю, это требует довольно длительного времени. Ну вот. А вакцины ведь... Послушай, а от гриппа вакцины существует конечно. всегда. Да, и только и... гриппов много. Это, да, да. Коронавирус 19 Ну хорошо, сделают от 19-го вакцину. Будет 20-й. Будет 20-й. Да, конечно. То есть, это такой процесс бесконечный. И вот что касается гриппа, как бы общество а, восприняло это как часть жизни. Как неизбежную часть жизни. Каждый год, каждый год... Десятки миллионов людей в США заболевают гриппом. Каждый год десятки тысяч больных умирают от гриппа. Причем и точно так же более подвержены этому заболеванию люди, у которых есть какие-то болезни. А диабет, да. больная печень. Люди, которым за 70, за 80, у которых иммунная система очень ослаблена. Это естественно, что у них риск заражение гораздо выше, чем у молодых людей, у которых иммунная система довольно крепка. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Сейчас единственное, что мы можем сделать, это голосовать. Объясните, пожалуйста, правильно, правильно. достаточно ли, достаточно ли, если я приду 17 числа в библиотеку, попрошу республиканский бюллетень и проголосую за всех республиканцев. Или надо все-таки вникать в каких-то кандидатов я местных кандидатов абсолютно не знаю, только одного знаете, знаю что? для ЮС Конгресса, я с ним встречалась. А, значит, это... 17, -го, 17 -го числа это будут так называемые первичные выборы. Если, если библиотеки и, будут открыты, и, если да. вы попросите бюллетень для если вы зарегистрированы в республиканскую партию или попросите бюллетень для республиканцев, то там кроме республиканцев никого не будет. Не будет, да. Мы говорили, что, ну, во-первых, за президента, у президента по-прежнему -по есть оппонент, поэтому вы, наверное, проголосуете за президента Трампа, <смех> это во главе э, списка. Во-вторых, у нас есть четыре кандидата-республиканца, которые баллотируются в Сенат на место Дика Дюрбина. А, мы, я бы, мне кажется, что следует проголосовать за Пегги Хаббард. А, ну и в, в каком округе вы живете, если в девятом или в десятом, а, то там нет, ту... нет, нет, это на 11 одиннадцатый. Это то, друг да. Я не помню сейчас, кто там, если там есть республиканец, а там, по-моему, будет. Э... Жел, Жел, или Зелман. Ну в общем, если есть республиканец кандидат, один, значит, он один, так сказать, там не из кого больше выбирать. Вот таким образом. Это, это будет список спасибо. республиканцев спасибо. только. Спасибо. Угу. Пожалуйста. Добрый день. Добрый день. А, добрый день. Здравствуйте. А, спасибо, тяжеловато звониться. А, по поводу коронавируса. Там, вы, кстати, я не знаю, если читали ньюз, а, а, в принципе, публикуют людей, которые уже, в принципе, выздоровели от коронавируса. В этом а... же. да, извините, я да, да, говорите. И в принципе, то есть женщина, которая бы 37 лет, но она относительно здоровая, Шмайдер, женщина, которая более пожилая, да, то есть она выздоровела. Есть люди пишут, в принципе, что это обыкновенное вирусное заболевание, к сожалению, да, но влияет на людей, которых э, пожилые с другими хроническими заболеваниями проблематично. Но в принципе это такой же вирус, как и все остальные. Совершенно верно. Еще одна проблема, что нам говорят. Сколько людей заболели, нам говорят, с какой скоростью распространяется этот грипп, но нам не говорят, сколько людей вылечили. А, си, на сегодняшний день, по-моему, 39 а, случаев заболевания в Иринойсе, но несколько дней назад, я почитал, было 19. Из них 18 человек полностью оздоровились. Один человек он был, оставался еще под влиянием этой болезни, которому было 80 лет. Естественно, что в 80 лет, как мы уже говорили, человек может заразиться любым заболеванием, потому что иммунная система очень э, слаба, и кроме того, есть еще другие заболевания, которые тоже увеличивают риск заболевания. Я, я, я вам скажу просто, в принципе, в медицине в есть практически сейчас везде. А, включая вот ближайший к нам, это Кленбург Аспирал. То есть они официально сделали заявление uh -huh. а, позавчера о том, что у них официально есть уже диагностированный кейс. В Комьюнити есть. Да, был две недели а, назад еще, также по Да, есть в Таунтауне, Женевского, в Лойоле есть. Не в, этом, не в этом дело. Дело в том, что... А, кстати, по поводу диагностики вы сказали. А, есть такая компания, росшая на Швейцарии, да. она уже 10 филиалов они вот сейчас выкупили права на распространение теста, который в Берлине делается, и а, просто в неверном количестве, в принципе, эти тесты будут и Сейчас а, вопрос в том, что раньше занимала это три а, дня диагностика, то есть процедура была такова, что сейчас поступает куда-то в инвентаре рум или в а, а, urgent care, его изолируют, у него берут мазок, а, а, контактируют с CDC, которые должны контактировать паре для того чтобы прислали тест, Этот тест потом а, фильт а, со слюной либо с а, хэмпл, который сноса с носа и отправляет. Это занимало три дня. Сейчас а, РШЭ, которые вот эти тесты новые, в зависимости от equipmentа а, до 4 часов в принципе диагностика. Совершенно верно. где ди ди ди Диагностика не проблема. Проблема в том, что у людей такая паника, что я, я, в принципе... И никто даже не задумывается о том, что, в принципе, статистически в прошлом году инфлуенза, э, банальная, как говорится, которая, в принципе, уже закрывает все глаза, убила 16,5 миллионов людей по всему миру. 16,5 миллионов. Это статистическая, статистические данные э, Всемирной базы здравоохранения. И поэтому, в принципе, я не знаю, в какое сравнение это поддается, но... У людей просто паника какая-то невероятная. А, еще одно замечание в том плане, что а, вот перед тем, как мы ушли на перерыв, а, мы говорили о том, что люди читают заголовок, но не вникают в содержание статьи. Дело в том, что даже это какой-то позор своего рода, что люди вот поддались этой панике, потому что когда они увидели вот эту информацию о коронавирусе, ведь можно же было открыть интернет, где полно информации есть о, о любом вирусе. Вот Насколько... в этом проблема была, что информация была довольно-таки расплывчатая, было миллион шаманов, которые в принципе говорили разную ситуацию, разные ситуации описывали, и в принципе многие социальные сети стали блокировать вот эту информацию, которая неправильная, к, к счастью. Но не было такого а, не было такого человека, который вышел, в принципе, и, к сожалению, Трамп сделал не очень хорошую вещь, когда он это все сказал, но не было человека, который вышел официально и сказал, ребят, послушайте, это такой же вирус, как все остальные. Да, многие люди подвержены, а, в зависимости от того, в каком а, статусе находится иммунная система и в каком возрасте они, но это, в принципе, такой же вирус, как и все. Я Социально вам скажу, я на вижу, что этот вирус, он чем а, а, неприятен, то, что у него инкубационный период немножечко более длиннее, чем у той же инфуэнзы. То есть сейчас вот они описывают около пяти дней. От трех до пяти дней инкубационный период. То есть те люди, которые заразились, но они еще не а, полностью... А, Нет вот, симптомов. Симптомами... То есть они заражают окружающих В этом вся проблема Ну я вам скажу, что официальное заявление Наверное не, не могли сделать и не сделали еще Вот по какой причине Потому что все-таки до конца на 100% Не установлена причина Этого возникновения этого вируса Его природа, его мутация И какие-то есть еще вещи Которых мы не знаем Может быть поэтому Но, Мутация еще в принципе не обозначена А теория возникновения Пока есть две вот, Америка пока пичет пальцами, и говорит, что а, в Чайне был в принципе предусмотрен, а, причем военными, расклад для того, чтобы для создания такого вируса. Ну да, просто, китайцы что... говорят, что а а Америка завезла. Американские солдаты завезли. Китай, да. для того, чтобы да, ослабить экономику и так далее. Да, да, да. Спасибо, рейт, спасибо на, большое, на, спасибо, мы, большой, мы должны прерваться. Мы должны, да, мы должны прерваться на, да. на рекламу, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Вот э, то, о чем я говорил буквально несколько минут назад, о том, что более 90% медицинских препаратов мы получаем, или составляющих мы получаем из Китая. И «Белый дом» сейчас работает над э, executive order, ну, то есть над э, пре, рас, президентским распоряжением, указом, да. да, о том, чтобы э, диверсифицировать, то есть более четырехсот наименований лекарств которые необходимы для поддержания для пациентов в первую очередь так вот администрация планирует планирует инвестировать деньги именно в это направление с тем чтобы чтобы они здесь производили да? здесь в отличие скажем от предложения нэнси пелоси э, выделить миллиард долларов на оплату абортов ну, между прочим если ты помнишь вот эти 8 миллиардов которые проголосовали восемь с половиной да но если ты помнишь индия уже не один раз предлагала Америке, говорят, мы будем выпускать все, что вы хотите. Ну вот, а, де, а демократам главное, чтобы деньги поступили. Еще раз, ведь речь идет не об абортах, на самом деле, как таковых, а речь идет о том, чтобы Плен Паренхуд получил эти деньги. Плен, тот самый Плен parenthood который делает аборты mm -hmm. и продает на запчасти детей, по mm -hmm. сути дела, а еще тратит десятки и сотни миллионов долларов на избирательную кампанию демократов. Вот, вот как все. Вот вот что стоит в приоритетах демократической партии. Выделить деньги, Плэн Худ, чтобы она смогла выделить деньги на избирательную кампанию Дика Дюрбина, Нэнси Пелоси, Стэнни Хойера и так далее. Вот интересная статистика. Давай Я примем звонки. Звонок. Да, Давайте, добрый день. Здравствуйте. А, вы знаете, мне кажется, что это в принципе не, не такая паника, что все и боятся, что конец света а просто люди пытаются закупить продукты, чтобы потом не выходить из дому, пока, пока еще нету такой эпидемии, такой реальной опасности, как бы контакта с этим вирусом, поэтому, ну, как бы это из предосторожности. Вы знаете, как у нас обычно закупали люди, когда объявляли ураган, тоже выстраивались очереди там закупали э, воду соль там еще что-то закупали ну что ну, для, для, для этих тротуар если понятно но да. это немножко разные вещи когда ураган вы понимаете что электричество нет там связь прервалась доставка а, прервалась потому что транспортное сообщение нарушено то есть это немножко другое здесь же речь идет о другом И потом э, вы посмотрите что творилось я, я не знаю, ну вот статистика интересная. Статистика такова, что в мире зарегистрировано тысячу, а, прошу прощения, 135 тысяч, почти 136 тысяч случаев а, ин, инфицирования коронавирусом. Кстати, из них 81 тысяча в Китае. А жертвами вируса стали почти 5 тысяч человек. 5 тысяч человек это при населении... половиной миллиарда. Да, Земли 6,5 миллиарда. Теперь давайте вот откроем интернет и как интеллигентные, образованные, умные люди посмотрим статистику всех других вирусов и гриппов, которые мы уже пережили не один раз. И, конечно же, в этот раз мы переживаем по-другому, потому что у руля стоит а Трамп, а не Обама, как сказал Сережа. Вот. И, конечно же, нужно было из этого раздуть искусственно вот этот вот... Ну, вот сейчас кто-то из вас, если смотрит телевидение, опять на НСПЛОСИ выскочила к микрофону. Опять, да. Пресс-конференция. Они, они бесконечно выскочили. Они же должны были договориться с... Сегодня они должны были, по-моему, голосовать вот как раз за экономик релив билл. То есть деньги, которые предусмотрены для того, чтобы как-то наладить ситуацию. Причем, если в предложениях Трампа звучало, а, ну, поддержать бизнесы с тем, чтобы не увольняли людей, с тем, чтобы у людей была работа, с тем, с тем, чтобы бизнесы работали, то в предложениях демократов речь идет о том, чтобы поддержать тех, кто не работает. Опять поддержать тех, кто не работает. И вот мы, мы говорили, по-моему, позавчера о том, что... Одно из предложений – это вот школьные завтраки. Поскольку школы закрываются, то чуть ли не доставку на дом организовать с школьных завтраком, потому что существуют семьи, в которых дети, вот единственное питание, которым они пользуются, это как раз вот школьные обеды и завтраки. То есть дома их не кормят. Я не знаю, что это за семьи, в которых дома нечего есть. И дети, единственное, так сказать, за счет чего выживают, это за счет школьных обедов и завтраков. Почему? Им есть что есть. Просто это люди, которые не зарабатывают это... столько, сколько другие. Они находятся на уровне, э, как говорится, черты бедности. И, соответственно, получают бесплатные обеды в школах от э, Department Human Services. Ну, это понятно. Ну, а теперь, да. Так а теперь, вот, когда школы закрыты, значит, нужно обеды привозить на дом этим семьям? Ну, вот непонятно. Да нет, неправильно все это. Все это неправильно. Все это как-то так странно звучит, на мой взгляд. Ну вот слушай, по поводу Пелоси, вот она вчера еще несколько часов они дорабатывали, вот в течение нескольких часов, долгих, дорабатывали, э вели переговоры с министром финансов. Вот, Мнучин? Как он? Мнучин. Могу... Мнучин, да. И ожидала, что она сегодня должна огласить э, решение она сказала вот она вчера сейчас, что мы почти вот почти да интересно было бы послушать интересно но нет возможности в эту минуту может кто-то нам расскажет добрый день Алло. да здравствуйте э, добрый день <связь> слушайте ребята мне единственное не нравится в нашем факт news сейчас началось чего-то непонятно вот смотрите вчера этот Эд все с этой идиоткой, да, да, да, да. которая да, говорила, что да, да. животных надо уничтожить, а не пукать. Она как можно было на, привести да. ее в Факс ньюс и тет-на-тет с, с ней говорить, о чем она могла говорить, как можно эту идиотку вообще было на Факс ньюс привезти. Это же никакие ни ворота не ходят. Вы знаете, Ваши комментарии мне интересны. Справедливое замечание, а да. Крис Волос бесконечно вытягивает... Он всегда любит кого-то найти. Вы знаете, а, я вам очень советую, а, если у вас нет времени смотреть прямой эфир, а, смотрите «The Five». Это, наверное, самое интересное шоу на сегодняшний день на Fox News». Еще я очень люблю Дейна Перина. Вот эти два шоу, которые, наверное, на первом месте сегодня. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Говорите, говорите, пожалуйста. Вас не слышно. Мы слышим, как у вас бумага Шуш... шуршает. Да, да, перезвоните, пожалуйста. Перезвоните, прошуршите так. нам то, что вы хотели сказать. Так вот, уже было выделено. Есть данный звонок? Есть. Давай. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. А у меня такой вопрос. Во время каникул летних, кто им привозит еду? Да-да-да, хороший вопрос. Ну, во время летних каникул не нужно еды, они же не ходят в школу. Так нет, так и сейчас да, Но им домой, что их не кормят один раз в день Кормят только вскоре они Летом на подкожном корме, очевидно Нет, ну слушай, слушай Существует, вообще. да, мы согласны Ну, существует система Которая одобрена правительством а, И в принципе люди пользуются Этой системой, если кто-то там Зарабатывает мало денег, то они имеют Право по закону обратиться вот в этот департамент services всегда заключается. Помощь. Это становится образом жизни, когда, когда, когда, людей. Вот сейчас есть предложение, так сказать, всем по 1000 долларов в неделю, в две недели или в месяц давать просто тем, кто не работает. Это ты. Подожди, правда? Это вот сейчас кандидаты. А, в... Да. Тулси Габард выступила с этим предложением. Янг, ты помнишь? Ну Янг, Да, с первого дня. То говорил тысячу долларов. И каждому. в принципе, когда слушаешь вот левых этих говорящих головы, они тоже об этом говорят. Говорят, что вот надо обеспечить тех вот им давать деньги послушай ну, мы какая-то часть населения и так э, живет это стало образом жизни для них то что оплачивают то это это. И по по сути дела в итоге джо который работает в отличие от Хуана, который не работает в сухом, остатке, в сухом остатке У него остается меньше Потому что Джо, который работает Который платит моргич, Который платит фрикен, налоги Которые выдумывают эти идиоты а В итоге оплачивает свою медицинскую страховку И тогда оплачивает учебу своих детей Которых он вводит на разные активити И в итоге он в полной заднице А Хуан, который Сидит, ничего не делает и получает пособие всевозможные дети, детей кормят в школе и так далее, и так далее. Из-за электричества помогают, и за это помогают, фудстемпы дают, и все. И Хуан живет себе припевающий Поэтому у какой-то определенной категории людей это становится образом жизни. Они сделали, построили для себя коммунизм. А, а Джо, который пашет и живет от чека до чека, вынужден пахать, как челка. Так я тебе скажу вот по поводу этому. И поэтому сколько... Джо пошел и проголосовал за Трампа. Правильно. Я хотел сказать, ты снял меня с языка, сколько латинос сегодня голосуют за Трампа. Почему? Потому что они не хотят, чтобы вот эти вот, как да? ты сказал, Хозе, да, или кто, чтобы они приехали сюда. И вот эти вот мексиканцы-трудяги, которые действительно пашут, как говорится, и работают на чеки, платят налоги, кормили своих же собратьев, которые приехали сюда, уже заведомо, заведомо зная, что они тут не будут работать и не хотят работать. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Мои родственники э, живут на пособии и получают фуд-пентри. В каждом районе штук 8 или 10 не меньше пунктов этих фуд-пентри. Дают продукты раз в неделю. Э, наполняют полный шоппинг-карт. И продукты все, и очень хорошие. И виды всякие, и мясо, и птицы, и, и крупы, все что угодно. Сложно иногда этих самых, ну, и кофе, там, там все есть. Поэтому говорить о том, что какие-то дети могут голодать, это абсолютно ерунда, это клевета. В Америке голодных нет. Совершенно верно, голодных нет, но тем не менее, для того, чтобы купить голоса избирателей, вы знаете, ну, человек так устроен, что почему не получить что-то бесплатно, большинство людей устроено так, почему не получить что-то бесплатно, если есть такая возможность. И когда политики борются за голоса избирателей, они по сути дела избира покупают голоса избирателей. Именно этим. По подачками всевозможными программами все существует сотни, если не тысячи программ подобных. И вот, так сказать, это попытка купить голоса избирателей, а вот отобрать вот эту халяву это практически невозможно, когда приходит кто-то и говорит, послушай. Ну то есть вот вам простой расклад. Один кандидат приходит и говорит, мужики, товарищи, друзья, граждане, сограждане, я создам условия, когда появится масса рабочих мест, у вас будет возможность пойти работать, зарабатывать и жить. А другой приходит и говорит, друзья мои. Не надо, надо, работать, рад, не надо. работать не надо и, и вот я, вам еще сверху этого вам, вот вам еще деньги я вам дам вот это вот это вот это и так сказать будете жить в шоколаде ничего делать не надо единственное что от вас требуется проголосовать это за прийти меня. за меня проголосовать и вот это вот принципиальное различие между двумя партиями ну если мы в целом говорим о партиях о философии партийной и так далее конечно же есть среди республиканцев а, так называемые республиканцы Которые и философию меняют по ходу пьесы, может быть, за определенную мзду, может быть, еще по каким-то причинам, может быть, они, кто-то понимает, что придерживаясь этой философии в избирательном участке, количество людей, которые лучше проголосуют за халяву, чем за возможность работать, больше, поэтому он... А при присоединяется к демократам поэтому к и выдали удостоверение и водительские права в, в некоторых штатах, чтобы да? они могли голосовать нелегалом. А вот сейчас посмотри сколько даже вот на праймаре стали проверять списки избирателей и какое количество либо людей, которые уже давно похоронены, похоронены, либо людей, которые не являются гражданами США самое интересное, что это же было во время прошлых выборов и после выборов это, обнаружили это, это. и это, до сих пор это вот продолжается. Это было всегда. Это, это старая добрая традиция да. демократов, когда за них голосуют люди, которых уже нет на этом свете. Это было всегда. Это, но, но количество людей, которые принимают участие в выборах, не имея на то юридично, не имея на то законного права, растет просто просто жутко. Почему политика так вот в отношении иммиграции, в отношении границ? именно поэтому именно поэтому во-первых есть возможность в некоторых штатах когда им выдают автоматически регистрируют их на выбор да. выдают нелегалам водительское удостоверение автоматически регистрируют их голосовать а во-вторых большинство людей приезжающих вот из банановых республик откуда нибудь из хижин это люди которые потенциальные потребители welfare Клиенты велферы. Вот это те, которые это... приезжают уже за раз, заведомо знают, что да. они работать не собираются. Они, не они... работают. И это, это, это, это избиратели демократической партии. Именно поэтому демократы против того, чтобы как-то ограничить приток нелегальной иммиграции, как бы а, против того, чтобы. А, вот, Unmerit Бейс, что называется, иммиграция происходила. Ну вот, вот вспомните караваны, которые шли на Америку, да? Они, они же были организованы таким-то, да? Пришли и сказали, ребята, посмотрите, мы вот как в Европе. Туда набежало, сколько вот э, людей из третьего мира никто не работает, получает пособие. То же самое в Америке у вас будут. Пожалуйста, давайте. Караваны организовали. И все, и поперли на Америку. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, господа. У меня маленькая реприза. Вы знаете еврейское правило мотортика, из физики, нет? Да? Так вот, я вам скажу, как не крутится, как не вертится, все равно горит. Так вот, то же самое произойдет и с демократической партией. В конце концов, любая неправедность наказывается, и очень жестокая. Извините, если если не живите, То есть, как говорится, Бог не фраер все видит, да? А как сегодня один написал, что вперед, что назад, все равно потеть, да? Ну, что же, и, хоть, так сказать, на оптимистической нотке хочется закончить. С учетом принятия вот таких кардинальных мер по купированию распространения э, вируса, этого зловредного, очередного, 19 по счету коронавируса, э, будем надеяться, что экономика восстановится но ну, во всяком случае маркет восстановится Вось, хотя, маркет, естественно хотя, хотя маркет к экономике к реальной имеет весьма опосредованное, отно, от, опосредованное отношение да. потому что ну вот смотри в прошлом месте 350 тысяч рабочих новых рабочих мест было создано в прошлом месте то есть реальная экономика на самом деле на подъеме что нас что является поводом и причиной для того чтобы поднимать такую панику и убить экономику по возможности и это, это не только на маркете мы знаем во первых маркет рухнул не из-за коронавируса, вируса маркет рухнул из-за нефтяных дел мы уже об этом говорили, Саудовская Аравия с Россией да. не договорились, Не поделились, что цены обвалились, Путина обидели, цены обвалились, да. и вот это послужило поводом к тому, что обвалился маркет. Но вот последствия коронавируса, когда действительно прекратились... Ты видел, сколько поезд, бензин стоит? Да, на Вудманс, сколько? Давно я только, нет, на Вудманс не видел, но я заправлялся вчера по доллар с чем-то. Доллар 79. Угу. Мы назад в 90-х уже. Да. Представляешь, я такого бензина дешевого видел очень много лет. Это, это одна сторона медали. Это с одной стороны хорошо, то есть как бы бензин, бензин ну, подешевел, не а, не с другой, а с другой стороны не знаю, нефть, когда стоит 30 долларов, это убьет угу. нашу нефтедобывающую промышленность, потому что она должна стоить 40-42 доллара, чтобы это было рентабельно. Да. Выручка у нефтяных компаний будет падать, они не в состоянии будут оплачивать долги, но президент, кстати, предпринимает а, шаги к... Этому. Конечно, опять. же чтобы, вольёт, чтобы помочь, чтобы им, помочь нефтяным компаниям, чтобы поддержать их на уровне. А, конечно, это не, а, так сказать... Не решение вопроса нет, и проблемы, нет, но это, это конечно, конечно, это, это решение не, не, никак не сравнить, не сравнить с решением Пелоси профинансировать Плэн parenthood, профинансировать бесплатные аборты для всех. Но будем надеяться, что это будет иметь положительный эффект. Я что, думаю, несмотря на коронавирус, несмотря на то, что сегодня у нас Пятница, 13 число. Мы все-таки уйдем на выходные в приподнятом настроении. Думаю, что все будет хорошо. Добрый день. Тут еще звонок давайте примем. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Э, спасибо за такую хорошую передачу, что вы успокаиваете. Но решите мне сказать пару слов. Пожалуйста. Не беда о том, что вы купили туалетную бумагу. Uh, пусть успокоятся те, которые остались без ней. Туалетная бумага содержит на себя много бактерий, которые дают инфекции. Во-первых. Во-вторых, самый лучший туалет – это чистая вода. Что дали во время войны? Биде. Вода? Поэтому, поэтому у нас чистая вода. Спасибо, да. что, что не сказали о том, что инфицированная вода. Да. Я профилактики я хочу сказать то Надо мазать ноздри мылом У кого есть хозяйственное Ну, где же его взять-то? В Америке Только мы... Оп, сорвалось Мы не отключали, честное да. слово <свят> Все, друзья мои, <свят> все да. будет хорошо Несмотря на то, что, как Олег сказал, пятница 13 Восстановится маркет восстановится, Остановим распространение вируса Создадут вакцину Не забывайте, что идет теплая погода когда все вирусы умирают Создадут вакцину от коронавируса От 19-го covid 19 А потом через какое-то время Придет 20 Но если по-прежнему в Белом доме будет Сидеть президент Трамп Опять начнется истерия, паника Все средства массовой информации Будут об этом талдычить Но к тому времени <coughs> Будем надеяться, что Во второй президентский срок уже Экономика будет настолько мощная А там, глядишь, уже и третий срок А вдруг выборы подойдет. такие аннулируют, а, по поводу Не. коронавируса? Ну, Говорит, вам, конференция вам... по коронавирусу была аннулирован из-за коронавируса. Да. да. Спасибо огромное. Спасибо, всего доброго всех. Всем благ.